Вижу. Смотрите, как обстоят дела. Так как мы проводим большое количество исследований, да, и э, для того, чтобы, в принципе, сформировать свои продукты, и для того, чтобы вообще понять, какую помощь мы можем оказать риэлтору, частному риелтору, риелтору в найме и руководителю агентства недвижимости, вот одна из статистик, которую мы собрали. Смотрите, что происходит с, обыч, э, с обычными среднестатистическими агентами по недвижимости, если мы посмотрим, э, каким образом проходят э, клиенты по его циклу сделки, где большее количество потерь. Обратите внимание, что мы здесь с вами видим на экране, да, этап новая заявка. Мы его назвали, назвали так условно, потому что это бывает любой первый контакт. То есть да, вы настройки увидели человека. Вы увидели человека, не знаю, на улице. Он вам просто позвонил с всей Он еще по какой-то причине как-то к вам был передан, по рекомендации или что-то еще, неважно. То есть, любой первый контакт. На этапе первого контакта отваливается какое-то количество людей. Да? Дальше, ну, это из количества опрошенных. Посмотрите на соотношение. На первом звонке отваливается максимальное количество людей по какой причине? Потому что у 80% клиентов в любом случае неадекватный запрос. То есть человек хочет максимально много за маленькие деньги. И неважно, он из какого сегмента, ну то есть если это эконом сегмент, то он будет хотеть, например, не за 2 миллиона квартиру, а за миллион 200. 000, и будет на этом упорно настаивать. По крайней мере, при первом контакте. Если мы говорим о бизнес-премиум сегменте, то он может смело приобрести себе недвижимость за 45 миллионов, но озвучивать он сумму будет 22-25. Из этого начинать свой поиск. Те, кто работает в недвижке давно, я думаю, что вы уже с этим сталкивались, и вы это понимаете. И если не понимать, как улаживать такого человека на первом звонке, то понятное дело, что подборка ему зайдет не идеально. Он будет говорить, пришлите еще, я еще не все увидел, нужно еще посмотреть, это не идеальный вариант, не подходящая история». Давайте еще, давайте еще. Я еще какое-то агентство скажу, я еще сам посмотрю. И начинается вот эта вот ерунда с выходом на просмотр. Потом закрытие на встречу. Э, да, подожди, можно я поясню, что за график? Просто не, тебе он очень хорошо знаком, а люди, возможно, не поняли. Друзья, график показывает, видите, у нас есть какая-то воронка, да, усредненная. Мы на этой воронке видим отсев, сколько на этом этапе из, общего масса, из общей массы сделок конкретной компании, точнее, конкретных риэлторов было Закрыто неуспешно. То есть на этапе нового заявка э, было закрыто 1160 сделок. На этапе первого замка было закрыто 2760 сделок неуспешно там, за какой-то период времени. Довольно большой период времени. Статистика очень, ну, за длинный период времени, она большая. Это, это показывает именно вот это: сколько было неуспешно закрыто. И чем больше столбик, тем больше было на этом этапе неуспешно закрытых сделок. То есть, профуку, грубо говоря. Извините, что передел, Передайте слово. Хорошо, спасибо, что э, уточнил. Смотрите, момент какой. То есть получается, э, мы смотрим, что количество потерянных клиентов, клиентов резко обваливается на этапе встречи. Назначена встреча, проведена согласование квартиры и оплата. То есть огромная разница. И что мы в итоге видим? Что на, на этапе телефонных переговоров довести до встречи человека сложнее, чем на встрече закрыть уже клиента. Друзья, у меня к вам вопрос. Правильно ли я понимаю, что, по крайней мере, по вопросам мы выяснили, что идеальная картина для риэлтора – это максимальное количество людей, вышедших на встречу, желательно максимально целевых. С деньгами или с какой-то частью суммы, или с возможностью одобрить ипотеку. На встрече закрывают практически все. То есть проблемы, если уже есть физический клиент, и он вот здесь вот в физическом доступе, то мы можем его закрыть. Основная сложность возникает тогда, как дотащить из большого количества обращений людей до встречи.